Если вам будет интересно, то есть я постоянно на связи, я могу ответить ну, вот, да, там, ну, практически на любой вопрос, если я не могу, то у меня есть у кого спросить. Чтобы объяснить логику подбора, ну, надо несколько операций просто разобрать, и вам будет понятно, почему мы что берем. Ну, вот, да, Тут, просто, всего очень много, но... Это смешивает ассистент. Да, блин, я не могу. Ну, на самом деле вот, у Марии Александровны это смешивает ассистент. Она вот ведает этими баночками и все, что надо, там подготавливает. мне вопросы, могу иногда сама ответить, что там. Может это 3 вида Всего в системе продуктов 36 материалов. Ну, если все типа размеры брать. мы сейчас используем. Мы сейчас используем для различных видов костной пластики в зависимости от параметров дефекта, их дизайна. И усложнение самого дефекта диктует нам или требует выбирать большее количество материалов, часть из которых будет иметь собственный биологический эффект индуцирующий. М? Третий случай что вот наверху сказали, добавить? Вот сюда надо добавить минеральный компонент костной ткани, который содержит все соли, а также коллаген и хондроитино-сульфат, И находясь вот здесь, он будет отпугивать остеокласты, он будет снижать их миграцию и активность за счет избыточной минерализации. А коллаген и сульфат, когда сосуды суда все-таки прорастут, будет являться строительным материалом, поскольку гидроксиапатит кальция остеобласты не синтезируют, они поглощают его из крови, да, и минерализуя, э, вернее, и э, осаждаясь, он садится на кристаллы гидроксиапатита. Я заканчиваю, да, уже тогда почти, мне чуть-чуть осталось, еще. а? это и есть все микс макс это просто концепция, это область знаний так вот смешивание материала это аптечная технология, могу сказать сразу лекарственных форм происходит в следующем порядке мы мешать начинаем от того, что, чего меньше всего или что самое мелкое простое правило Ну все, все действительно должно как-то близко и просто к жизни чего меньше всего? Ну вообще вот в этой смеси. Чего меньше всего из компонентов? Мы же несколько компонентов смешиваем. При операции костной пластики. Чего у нас меньше всего? За что мы бьемся -то все время? А потом, очевидно, так с чего мы будем смешивать? Возьмем кровь. Кстати, а вы как вы с разреза, с первого разреза. Вы только сделали разрез, и слоску-то начинает кровить кровь. И двухкубовым шприцем вы ее собираете. И размещаете в чашку Петри сразу же. И чуть разводите физрасторон, чтобы она не густела, не сворачивалась. Никаких чудес на самом деле вообще. Ключей от жизни нету, понимаете? Первое это кровь. Потом это кость. А потом, ну вы этого не знаете, я расскажу. Потом будет минеральный компонент костной ткани, потому что он самый мелкий. А наша задача же, чтобы располагалось в этом объеме все. Ну, то есть смешивая от самых маленьких компонентов и добавляя потом к ним базовый материал, мы располагаем во всем объеме пластического материала все эти детальки. Затем деминерализованный порошок компактной кости. Эта схема сложная тогда, когда сложный дефект. Ну, как бы умные операции нужны умным пациентам и умным врачам. Согласны? Потому что основная задача врача это думать. Затем минерализованный губчатый порошок и потом минерализованный картикальный. Вот в каком направлении мы двигаемся. Но дефект может не требовать вот этого. Или требовать только вот это одно. Или вот это, вот это одно. Вот. Да, влияют на самом деле пять параметров. Они вот есть здесь, на сайте, везде. Сложность операции простая, сложная. Размер дефекта малый, средний большой. Это все есть на сайте, но это не чудеса никакие. Наличие имплантатов. Отягощающий фактор. Если вы делаете пластику с имплантатом, фактор отягощающий. Да я дам, дам, пожалуйста, там они есть. Ну давайте теперь логику, сдаем экзамен, все просто. Ну это точно будет, согласны? Это тоже точно будет. А вот в этом бульоне как разобраться теперь? Потому что во всех видах костной пластики мы используем капиллярную кровь, это идеальная среда, чтобы клетки не умирали, и аутокость, которая даст первичный центр окостенения при восстановлении сосудистого питания. Сложно, нет? Губчатая аутокость? Где ее добыть, Мария Александровна? Хорошо. Вы же можете, как при имплантации... Ни в коем случае. Вы скребете межклеточное вещество, в котором нет клеток. Они там все такие уже уставшие, дохлые. Их можно убить только и все, чтобы они подавали сигналы, что они умерли. А использовать межклеточную это коммерция. Люди, которые придумали костный скребки, хотели продавать скребки. Им было все равно, что там собирает врач. Его можно использовать только для одного: истончать компактную кость, чтобы перфорации, которые вы потом насверлите, через них росли сосуды. Как вот мы обсуждали хирургическую подготовку. А вам так не кажется? Прочтите книжку, вот которую я вам сказал. Вы не записали? Угу. Ну да, вот я читал ее три раза. Ну и в принципе я возвращаюсь. Ее не читают в запой. Нельзя вот так сесть и за вечер, как роман. Она требует такого погружения, надо компилировать картинки, гистологический текст и вот это все как бы. Это дает потом ответы на вопрос, а почему? И вот, ходя на курсы, на разные, вы будете понимать, где это коммерция, а где нет. Вы ставите имплантат. Пришла красивая девушка с переломом переднего лица, бежала по лестнице и сломала. Вот у вас есть высота и нет ширины. Или вообще вот так. Вот это будет зона риска. Это есть точно, это есть точно. Что нам еще надо? То, что будет препятствовать усадке, убыли кости. Значит, будет вот это. Давайте... Да это не, не надо, тут есть определенная логика. и Разобравшись в ней, вот это все дальше становится ясно. Хорошо, хорошо. Значит, тогда, ауто, кости, кровь, на этом этапе все понятно. У нас будет всегда базовый материал. Базовый материал, который заполняет сам дефект. Правильно? Вот такая основная масса замещаемого дефекта представлена базовым материалом. Какой он может быть? Минерализованный спонгиозный порошок, да, губчатый, или кортикальный, или их смесь. Если этого требует дефект, он большой, или есть, там, нет высоты, да, есть ширина. Или нет ни высоты, ни ширины. Будет базовый материал, все равно. Правильно же? Мы же не, без него мы там ничего не сделаем. И второе: дополнительные компоненты. Или вот хотите, запомните себе эту комбинацию микс макс. Вот, вот... вот и все. Это будет либо деминерализованный порошок компактной кости, либо минеральный компонент, либо их смесь. Все. На самом деле, я хотел, чтобы Александр вам показал что-то, потому что у нас времени не так много остается. Я про это могу вам рассказывать с утра до вечера целыми неделями и персонально. Вы можете мне позвонить или скинуть случай и фотографию с полости рта. И я вам все это расскажу. Мы сегодня про ПРФ, я с этого начал. Суть в чем? Он получается механическим путем, путем центрифугирования. Да. Да, на него действует центробежная сила. И он, откладываясь на стенках вот так, вот так, вот сяк, вот всяк формирует какую-то структуру. Если пробирка красная, то там получается мембрана. Если желтая, то плазма, обогащенная тромбоцитами. Это для плазмолифтинга. Да. Нет, это другое. Я про другое. Я говорю про желтые пробирки или оранжевание еще бывает, которое вы зеленый называете. Их три вида, в принципе. Как бы это там ни называлось и так далее, эта структура получена не биологическим путем, она не выросла и не созрела. Мы ее механически накатали. Поэтому нейтрофилы, которые придут сюда, <служие> да, это хорошо. Если у вас есть центрифуга, работайте. Нет, для центрифуги только венозная подходит. Так ее надо, извините, сколько там капиллярную кровь мы используем для смешивания материалов? Если ее нет, ну возьмите венозную. Давайте, я раз да, Честно, они не подходят. А это индуктор, это не мембрана, это индуктор. у нас полчаса просто вот в чем дело коллеги и она супер, но... да у нас максимум 45 минут я никуда не уезжаю не улетаю я всегда сижу в санкт-петербурге готов с вами общаться про это про материал там про что хотите мы можем для вашей группы сделать да потому что на самом деле все что я рассказывает написано на сайте